Всем привет! Личная жизнь главного героя 10 сезона шоу «Холостяк» Макса Михайлюка после окончания проекта интересует многих зрителей. Так, после того, как стало известно, что Макс не продолжил свои отношения победительницей шоу Даши Ульяновой, поклонники принялись выяснять, с кем же сейчас встречается Михайлюк. В частности, сначала в сети заподозрили, что у Макса роман с одной из участник «Холостяка» Анастасией Кириенко, которая покинула шоу в восьмом выпуске. Поводом для этого послужило фото девушки с парнем, который очень похож на Михайлюка. Теперь же зрители подозревают еще одну девушку в романе с «Холостяком». Так, вчера, 21 июня, ведущий шоу Григорий Решетник показал в своем инстаграм снимок, сделанный во время отдыха. В кадре телеведущий позирует с Михалюком, еще одним другом и тремя девушками. В частности, пользователи обратили внимание, что за спиной Макса жена Решетника, а за спинами Григория и его друга другие девушки. По мнению фанатов, мужчины специально поменялись местами, чтобы отвести подозрения. Так, подписчики считают, что новая возлюбленная Макса, девушка по имени Даша, находится на фото справа. Специально местами поменялись. Блондинка – девушка Макса. К чему эти интриги? Девушка Макса – та, что справа. Максу на Даш везет. Эту девушку зовут Даша, она справа, писали поклонники.